Внимание, данное видео создано для того, чтобы тупо поржать и не пропагандировать ничего, кроме юмора и стёба. Автор ролика ничего не употребляет, ее просто больная фантазия. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. О, нашел. Чё, совака, собрал чё? ДИНАМИЧНАЯ густо Бать, ну мы же две минуты назад приехали. Две минуты? Ну? Да что получается, по корзине в минуту? Что-то я хватку потерял. Сирень плохой, что ли? Хрип! Он же разный бывает. Один тебя накормит, другой кино покажет. Пать, это что? Это груздь. А это что? Это сыроежка. Пать, это же лисичка? Лисичка. Ложно. Выбрать. Не выбрасываю. Я такие собираю. Ну ты чё? А давай прям здесь. Вот за грибами. Ну чё? Успеем. Вот это грибное место. Алё, Скинги, локацию грибного места. Функция антиклещ. Прямо 10 метров. Через 5 метров за деревом поверните направо. Грусть, съедобный гриб родом личник, семейство сыроежковые. Всем привет, сходил по грибы, нашел грусть и пропала грусть. Так, вот же история с лес, грибы. А ну пошли нахуй отсюда! А что это? Сказал мое место, значит мое. вы, что ли все ваши? И грибы мои, тридцать здесь грибы собираю. Ладно, ладно, дайте хоть машину заберем. А. Че, закладку ищем? Нет, грибы собираем. Ну, ну. Ты тут? Хера тебя с опять таркану, а? Борь, а ты не знаешь, зачем эти мудилы конфеты в землю закапывают? А, Борь, ну что, а там есть а? что? А это Мухоморы. Дачу строю! Чуть не рассчитал, не хватило маленьких денег, 5 лямов. Привет! А это кто? О! Чтобы ваша стройка не превратилась в долгострой, нужно быть подкованным и осведомленным в строительстве. А для этого нужно быть профессионалом в этой сфере, либо иметь друга, который в этом разбирается. Этим другом является Александр Дубовенко а. с канала Good Wood. А ты что там делаешь? А ну-ка иди отсюда! Момент! Сейчас я все объясню. Если вас интересуют современные тенденции строительства как в России, так и за рубежом. Если вам интересно интервью с известными бизнесменами и как построить дом в Америке, в Канаде, в Норвегии или Финляндии, тогда мы вам рекомендуем канал Goodwood. Вот, например, недавно Александр с командой ездили в Японию, а до этого выпуски выходили из Америки и других зарубежных стран. А чего только стоит рубрика Свой дом без ошибок, когда люди построили свой дом и делятся бесценным опытом: нужен ли второй этаж или терраса? И что нужно улучшить для комфортного проживания и почему. В общем, если вас интересует, интересует тема строительства, или вы хотите построить загородный дом или дачу, или вы ищете просто канал по душе, тогда мы рекомендуем вам канал Гудвуд. Ссылка в описании. Подписывайтесь. Как говоришь? Гудвуд. Гудвуд? Надо подписаться. Спасибо. О, молодые люди, грибочки недорого, всего 500 рублей. Не проходите, 500 рублей всего. Молодые люди, молодые люди. Ну давайте за 400. Слушай, эти коммерсанты задолбали Ладно, уговорили, давайте за 200. Пи***ц, <клыш> блядь. <dumbbell> <клыш embodied> Вы меня спросили, а ну мне надо вообще все. Сделала, блин, маникюр за 3000. Все нормальные люди, блядь, на выходные в сауне водку жрут, а они, б***ь, попёрлись 7 месяцев в этот лес дебильный. Тварь! Ну мам! Чтоб тебя медведь отпустил, два груздя в жопу Она на еще баклажан вот отсюда. Куда? Туда же Как дела? Посмотри, еще в тазике грибы Три ножей, семь под жопой Мне два раза сорок три Ой, ну ч, молодец какой Принес, ну-ка иди сюда, пацаны Ой, хороший, бабушкин Под березовички принес, молодец Сейчас я тебя нажарю, тут раз, разгребу Маленько, разберусь тут Полчасика делал, сейчас я быстренько Да где-где, грибы собираю, где же еще? Да-да-да, через 15 минут буду. Пишите в комментариях, какие еще грибники бывают, а также расскажите, какие смешные случаи бывали у вас с грибами. Ну и, конечно, жмите лайк, подписывайтесь на канал и бейте в колокол. Функция туалетной бумаги. Такой функции нет, вытирай жопу сам. И вообще, ты меня уже заебал, Пидер. Это что? Покфельдеть мое кресло, только я в него пиржу. И пишем. Ну я, я фрюкнул. я